Часто духовность воспринимают как что-то такое холодное, стоящее над человеком, над человечеством. На самом деле, духовность — это еще и душевность. Душевность — это часть, обязательная часть духовности. То есть это теплота, это нежность, это любовь, это радость. То есть вот такие качества, которые... Я перечислил, они наполняют духовность и делают ее живой, радостной, легкой, счастливой. Поэтому э, духовность и душевность, они неразделимы. Если ты духовный человек, то твоя душевность, человечность тоже должны быть очень высокие. Если ты душевный человек, человечный человек, то твоя духовность тоже должна быть высокой, иначе будет какая-то нестыковка, или будут какие-то проблемы. Поэтому духовность и душевность это взаимосвязанные вещи, и только в сочетании духовности с душевностью, наполнение духовности душевностью, только в этом случае и появляется настоящая душевность и настоящая духовность.